Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы разберем романс «Очи черные» в ми миноре. Поехали разбирать мелодию, а в конце видео сделаю для вас два тренировочных забега под метроном. Ну, поехали. Мелодия начинается с нотки ля диез. Вот она здесь находится. При ключе у нас еще фа диез есть. Так, ля диез, си, до, си, си. Еще раз. Ля, си, до, си, си. Си. Соль, фа, ми, ми. Это как бы куплетная часть. И пошел припев. Соль, ля, соль, фа, диез, до. Фа, диез, соль, фа, ми, си. Ля, диез, си, до, си, си. Фа, диез, соль, фа, ми, ми. Повтор с нотки соль. Соль, соль, фа, диез, си. Ой, до. Фа, соль, фа, ми, си. Ля, диас, си, до, си, си И фа, соль, фа, ми, ми, Есть еще один вариант Окончание можно сыграть Ля, соль, фа, ми, ми, Так более насыщенно эмоционально, что ли Так, вторые струны Так, вариант с арпеджата С большим пальцем Ля, диез, си фа, Дальше Ля Си То есть всего четыре ноты Фадия, Соль, Ля, -ди Си да? Дальше До Ля Си Соль Как бы играем за такты без вторых струн. Всегда, да? Теперь показываю вариант с, Ну, понятно. Этот повтор у нас всегда существует. Вторые струны, если играть на тремоло. Можно сыграть соль, диас, О, соль, бикар, вернее. Соль. В принципе, можно так, да? Из-за такта соль. Но обычно... Именно первые две ноты играются всегда э, монофонически, то есть в одну струну, в одну нотку. Поэтому даже не, не заморачивайтесь. Всегда первые две ноты играйте отдельно. И на три ноты. Подъезд, да? Дальше держим подъезд. Переходим на соль. Держим соль. И наконец ля. Редис и Си. Ми до Я. До си, соль. И вот здесь как раз от момента, да? как в начале. Фадис, редис и си. Si. Повтор от нотки соль. Вот, ну поехали. Теперь значит метроном ставим на отметку 100 ударов в минуту, играем на три четверти. Первый вариант без тремола. Раз, два, три, раз. Есть. Теперь э, вариант на тремоло. Э, помните, первые две ноты играю без вторых струн. Раз, два, три, раз. Можно вот такой аккорд взять ми, соль, ми. Окончание. Значит, другой вариант окончания. Ля, э, мелодия у нас ля, соль, фа, ми. ми. Да? А вторые струны До Си, ля, соль и. Ну, можно не менять, в принципе. Остаться, да? Последним аккордом. Либо ми-соль-ми, либо просто соль-ми. Еще раз, с играем. Доля, ля соль-си, фа-ля и ми-соль. Ставьте лайки, балалайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии и идеи. Вот, переходите в группу и на сайт. Кому нужны балалайки, ноты, минусовочки и прочее, конечно же, пишите мне на почту или в личку. Все, друзья. До скорых встреч. Пока.